дневочка сай новая стадь девочка новая стадь девочка как нас многое. ладно здорово здорово здорово здорово так значит нашего Сереги не будет понятно привет привет привет а, привет. Коля, привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Как нас много, привет? Так, кто еще? Сюда. Здорово. Это любовь. Это, Саня это любовь. Господи. Саня очередной раз показывает уличную магию. Посмотрим, Напомню, получится ли саша, у него. Дорога, получится, пожалуйста. Нам не надо, а не Я тебе Может я что-то не понимаю смотри, Да, во-первых, на доктор -то не пойдет Понимаешь, что смотри встаешь как-то вот так чуть подальше Это для начала Вот а а чтобы не было Стаешь, ты за что тебе Когда ты дошел к качему сюда, вот вперед заходишь в доходишь до конечной точки и сейчас пойдешь назад, в этот момент у него можно быстрее потянуть минимум вот до горы. Взрывное. с вами Не используй ноги, то есть чисто вот силы. вот минимум до сюда. То есть вот ты берешь подгибаешь ноги. Я просто не могу их снимать, рассказывать сразу. Вот так, минимум. Поэтому. Вот он вот так потянулся вот до сюда. Чем быстрее ты потянешь тем будет у тебя больше времени. Вот когда ты потянулся до сюда, здесь можно сделать рывок, именно взрывной силы, чтобы закинуть плашки. То есть для начала можно сделать вот так. То есть видите, что вот, вот здесь делают зубную рывок ногами, руками, закидываешь в лошки, и руками, закидывают плешки и вытаскивают себя. Попробовать, ну то есть ты, ну, не получишь, не это не получится. Давай на этом. На этом или на том? На этом. Ну или можно на том. Ну и на том. Поясните. все-таки... Да, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, На вот этом, не, не. Не, не, на этом, на этом, на этом. Ну, не очень Он не Ты можешь отойти назад? Может, да. Не, может. Потери, потери. Подоги, нужно, можешь да. а вот, я скажу, когда попробуй сейчас просто а потом я прочитаю мантру и попробую сейчас. Потом я прочитаю мантру, и ты снова попросишь. <связанная> Маленькая девочка <связанная> посмотрит. <связанная> я думаю. Да, ты щетит, до одного, я брат, попробую Попробуй. Нет, разгибает на руки. Ну, немножко есть угол, да? Небольшой. Только попробуй совсем отпускать. Вот, вот. Во. Сейчас, да. Прямо на видео будет видно. Четко. Уже шею начинаешь тянуть то Красавчик. Не... Нет, для, наших, для, наших подписчиков. для наших подписчиков. Не, мы разминались там, мы не тренились ещё. А -а -а. я видел он что тяжело, что да. Блин, я сделал тридцать потеги, но это разминать. Что, я сделал тридцать? Я видел твои тридцать. Последние видел? Ну, и тяжело что-то, да, на самом деле, нет, последний что -то... Выспаться надо мне, ребят. Реально. Будет лучше. Давай. Чуть как треним? Как я. Делай, как Первое я. Первое упражнение делаю. скажешь, может, делать, как я, делай, как Там я. Мы лишь одно упражнение, поэтому мы не будем. Это Тренировка Я одного. говорю, вам не понравится упражнение. Колян будет тренин по-другому. Колян будет круто тренить. Вот спросить, да, как похрен на Колян, тренин. давай, как ты будешь тренить? Все будет трениться, как Колян. Ты будешь тренить. Все будут трениться. Ты хочешь щедрый? Ты можешь упражнение сказать? Я пошел. Я. Что ты будешь делать, скажи? Упражнение. Какое? Какое упражнение ты можешь сказать? Мне хват надо трениться, мне хват сдает на тресадке. Что делать, Сань? Помогать себе. Ты дом помочь себе? Сам. Да. Держи себя в руках. Да. Серег. Нашли. Он тебе сказал, что он будет делать? Да. Скажи нам. Александр сегодня предложил тренировку. Хвата. Хвата, Хвата. да. Это Станов очень будет хорошо. будет заключаться в следующем. Мы подходим к перекладине, делаем подтягивание. Подтягивание делаем на время, так сказать. То есть ты виснешь, делаешь одно подтягивание, возвращаешься в обратное положение, проходит 10 секунд. Тебе говорят еще раз. Ты делаешь новое подтягивание, снова виснешь. Через 10 секунд тебе снова говорят. И, И так, так пока, пока не пойдет. Да, у тебя хватает сил. Я думаю, это можешь делать на самом деле всем все, вместе. Все, да, да. Но надо будет одного человека, который будет считать. Ну, у нас Либо есть такие люди. Можно положиться на свой, собственный. Нет, да, давай. Не Давайте все. все вместе, да. Где ваша синхронность? Ты все портишь, мальчик. Не Окуплился А у нее, кажется, он впадает в транс. Не Нет, ты... Ты... Первый круг, <свят> и я провесел <свят> дальше сани. <Аней. свят> Эй! <свят> что, <свят> да. Круто! Круто! Ну и Хотя бы. <свят> а хотелось, <что> а <свят> поскольку там не было интернета? Какая организация? организация? Нам нужна организация, <свят> желательно <свят> ФСБ. Нет. О, Газпром. Хотя бы часть. Ладно, Газпром. Вы послушали Антона. Понимаете? Я вам очередной раз говорю, не надо слушать Антона. В очередной раз. Не надо. Вспомните его тренировку покрыть. Вот не надо. А стэк а ты научился делать? Стойку, да. да? Да. Научился, да? Покажешь. Да? Покажешь. Да, ты же сказал, ты умеешь. Надо будет. Разомнись. Да, Стой, побери, я я не камеру убери. Я Мы теперь. уже два часа тренируемся, а он еще не разом. Убери размер. камеру. Ты говоришь, что сейчас убери. тебя нес стебет? Убери камеру и разом. Ребят, дожили, да? А вы помните первый сезон, как все начиналось? Инесса тренит себя, Саню. С Куда катится мир. Ну как желал он? Ну, в общем, молодец, да. Как -то -то? Научился. Как так-то? Ты отжимаешься в ней, нет? Жалко. Не надо, Саня. Суздали, а. по погуляли, сели поужинать. Вышли. И чуваки только Да, и чуваки, ну как те, которые 100 километров, они только на третий круг. Такие, О, нормально. молодежь, подключается, да. Это хорошо. Хорошо, что молодежь даже тренер. Они курят по кустам там, да. И шурму с говядиной, как Коля, не ест пачками просто. Да. Хотя надо отдать что Коля похудел. Похудел, он просто крепкий. Он крепкий. новая рубрика будет в видеоблоге «Минут карасяшки с То есть чтобы... <соединяющие> <соединяющие> да. да. как бы просто будет реально минута времени, будет такая вставочка. Мы ведем наш репортаж остросюжетный очень эстрасюжетный без тебя они вообще никто Есть. так можно воровать из карманов пока люди потягивают давайте давайте парень <свес> <свес> Тоша, ты лучший! <свес> <свес> это тяжесть. Ты поэтому так тренишь или это просто полноценный тренер? Полноценный тренер. Ну вот такая вот полноценная тренировка на хвата, Не очень долгая, может быть эффективная. За да, нее прочитал в какой-то книжке. Посмотрим, что она дает. Вот. Еще сейчас Колян расскажет другую треню. Эти, кто не хочет тренинг хват, кто хочет динамику и мышцы. Ты сейчас подход делаешь? Да. Тогда не Колян расскажет. Расскажи, что вы делаете. Мы делаем отжимания на брусьях. 5 подходов, по 20 повторений, отдых между подходами 2 минуты. Mm -hmm. Это первая серия. Итак, мы выполняем 3 серии, между сериями отдых 10 минут. И то же самое ребята делали в подтягивании. только по 15 повторений да, так, в то есть... подходе. И то же самое будут да. делать да. в отжиманиях, по сколько? Мы еще не решили, мы еще подумаем Раз над этим вопросом. По 30-40 повторений. Ну, первый, потом повтори, пресс. Это вот тренинг для тех, кто хочет по динамику. Ну, в целом вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите вопросы. Не знаю, приходите к нам, мне скучный сад. У нас тут весело и у нас тут тренинг. Поэтому будем рады всех видеть. Давайте, до встречи в следующих видео. Пока. Привет, Ты сейчас что-то делаешь? Я-то А Сани не научил, да? Ну у тебя хорошо получается для человека, который учится. Пока, Пока. давай, удачи. Удачи. Ты здесь не вставишь, да? Тебя такой, кстати, звать. Поздравляю, пожалуйста. А, блин. Извиняюсь, нужно когда пришло. Это вообще смешно. что ли. что-то делаешь? А Сани не научил, да? Ну, у тебя хорошо получается для человека, который учится. Пока. Давай. Удачи. Извиняюсь, когда пришел, это очень смешно.